Мать задушила троих детей в Екатеринбурге. Она решила, что в них вселились бесы. Трагедия произошла на улице Шевченко, дом 18-го происшествия. Женщина сама сообщила родным по СМС, где указала, что причина убийства – бесы. Вселившиеся в ее детей, уточняют местные СМИ. Когда Екатеринбурженку нашли, она лежала на телах детей. Мне пришлось, горит умертвить детей, потому что я умираю от беса полуденного. В тебя выдворился сатана, сыновья поражены бесом, блудом и гордыней. Дочь укусил змей-искуситель. Такую записку 37-летняя мать оставила своему мужу. После жесткой расправы женщина написала всем родственникам, что наступил апокалипсис в городах, много бесов, а ее дети уже в раю. Шокированные близкие полагают, что помутнение рассудка у женщины могло произойти в том числе из-за того, что ее муж жесткий человек, якобы он всегда злился, когда мать общалась с родственниками. Младшему ребенку девочки было 6 месяцев, двум мальчикам 10 и 15 лет. По словам очевидцев, из квартиры вывели женщину в наручниках и мужчину. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Исключительно скрепная новость.